Боливард М109Р. Вот такие вот неприятные какости, дефекты образовались после падения. Ручки уже поменяли, потому что он уже воткнулся в кого-то. Вот это уже второе ДТП, буквально недели две назад поменяли ручку, и вот уже второй ДТП. Именно для этого мы ставим сюда видеорегистратор. Поставим на мотоцикл, проверим, как она будет работать днем, как она будет снимать ночью. Ну что, друзья, всем привет, решил запилить вам распаковочку. На сайте Banggood заказал вот такую штуковину. Здесь находятся две камеры, которые одновременно могут вас записывать в вашу в вашу езду как спереди, так и сзади. Или куда угодно, куда вы запихнете эти камеры. То есть вам не нужно а, одевать шлем, одевать а, GoPro, там, либо Sony, либо экшн-камеру какую-нибудь любую. да. Вы просто завели мотоцикл сели и поехали, и камера а, начинает писать с тех пор, как вы ее подключили, соответственно, с ключа, например, и она уже начинает писать. А, и даже если что-то случится, в любом случае блок находится по центру мотоцикла, и вы можете не опасаться того, что у вас может с слезки что-то случиться. Эта посылка у меня лежала, наверное, уже ну наверное, месяца полтора она у меня лежит. Итак, давайте раскроем. Вот такая вот большая коробка. Ссылка будет на нее в описании вместе с ценой. Это у нас SUSE или SAS или что это здесь написано? Что-то нечто непонятное. Итак, у нас две камеры блок, такие же на БМГУДе я видел, есть уже вместе с дисплеем для того, чтобы вы могли наблюдать то, что вы снимаете, кадрировать, так сказать. Сегодня мы эту посылку протестируем, поставим на мотоцикл, проверим, как она будет работать днем, как она будет снимать ночью, для того, чтобы вы поняли, насколько хороший или плох данный товар за какие-то не такие уж и существенные деньги. Я считаю, что данный видеорегистратор по ценовой категории намного бюджетнее, чем какая-нибудь китайская а GoPro на шлеме. Итак, давайте вскроем его. Я здесь сам еще ничего не видел. Я понятия не имею, что там. Какие-то ножницы у меня неправильные. Открываем посылочку и затестируем ее, на, установить ее на мотоцикл. Пописается паковал все очень жестко. Это мне надоело открывать. Давайте же посмотрим, что у нас тут. Кстати, приехала посылка уже пару недель, то есть очень быстро. Здесь у нас установка, бла-бла-бла. Чего куда пихать и для чего. На английском языке и соответственно на китайском. Так, отложим это в сторону. Вот он сам блочок. Коннекторы очень своеобразные. То есть, э, таких, я сначала подумал тюльпаны, это не тюльпаны. Таких коннекторов надо еще поискать. У нас здесь вставляется флешка. GPS антенна, судя по всему. Пломба. Ну ладно. А, и что это такое? у нас, ну, короче, мы сейчас все это дело разберемся, посмотрим, что к чему, подключим все это дело на мотоцикл, проверим две камеры, салфетка для протеки чего-то, USB, целая куча всяких. Это у нас, видимо, питание, да, 12 вольт переходит в 5. Здесь самобытные такие штекера. То есть повторить их возможности нет. Вот красный, красный, все. Никаких там перепутываний быть не может. Красный воткнули. Чик. Работает. Все. Вот таким вот образом все это дело элементарным подключается. Давайте же поставим на мотоцикл и проверим, что оно из себя представляет. Прокатимся. Ну что, друзья мои, поставили мы сюда на данный мотоцикл. Это Боливар ТМ109Р. Поставили мы на него видеорегистратор. Но сегодня погода не летная. Вот так это все вот выглядит. Вот он, красавчик. И у нас с собой, к сожалению, не оказалось GoPro старенькой, для того, чтобы вам сравнить. А мы поставим одну солнечку сюда, для того, чтобы можно было понять, какое, какая картинка передается с данного гаджета. И поставим еще на шлем. Мы прокатимся, когда будет сумрачно, мы прокатимся, когда будет яркий, ясный день. А для того, чтобы сравнить, насколько хорошо данный гаджет пишет. Установка достаточно простая. Относительно, если руки у вас из правильного места Здесь используется матрицы Sony Как заявлено у производителя Вот так вот выглядит камерка Здесь, к сожалению, не так много места Для того, чтобы установить данный гаджет Потому что здесь места очень мало а Мы это сделали пока что вот таким вот образом Замотали что-то делать перчаткой а Вот они все коннекторы Как заявлено, что здесь есть защита API64 что ли Не буду врать, не помню Судя по всему, вот этот микрофон а это кнопка Reset, сброс. А есть еще модификации такие же, только здесь с экранчиком идут, но я не знаю, какой глубокий смысл от нее. И также еще есть сюда подключается пульт, для того, чтобы вы могли, например, где-нибудь сюда вот ее разместить и пульт включить для того, чтобы ей управлять. Но насколько это прагматично, я не знаю. Но вот примерно вот так вот сюда вставляется флеск, а здесь включение, GPS антенна. Но здесь ничего такого нет Это самый бюджетный сегмент Стоит она гораздо дешевле Чем например какая-нибудь китайская камера причем с китайской камерой вам нужно будет Еще заморачиваться, включать, выключать ее И батарейка, флешка и тому подобное Есть камеры, которые пишут по кругу Есть камеры, которые пишут только до заполнения флешки Поэтому в данном случае данный гаджет Я думаю, это самый оптимальный вариант За несущественные деньги Данный гаджет подключается вот такими проводами Просто накидываете его на ключ зажигания При ключе зажигания он начинает сразу работать вот давайте попробуем, зажигание сейчас начнём. Ну, как вы видите, лампочка моргает, она стоит в режиме ожидания. Я сейчас только что поворачивал ключ, она до сих пор еще моргает. А сейчас я вот сейчас повернул ключ, вот я повернул ключ, зажигание включилось и понеслась. Вот она уже пошла писать. То есть сейчас а, она пишет уже от самой батарейки, но... От аккумулятора Но здесь, я так понял, есть встроенный аккумулятор Который продолжает писать какое-то время Я более детально потом напишу в текст, там, сколько минут она еще пишет После того, как вы выключили зажигание так сейчас я это все дело упакую Оттестирую пока что Вот с такой камерой Sony Это AS50 без стабилизатора И у меня на шлеме будет еще AS300 Для того, чтобы вы могли понять Насколько ярко И качественно передает данный гаджет Чтобы вам было чем сравнить Упаковали все это дело в перчатку. Пока что так, я не знаю, как она вообще вроде как влагозащищенная, но насколько сильно, не могу сказать. Я знаю, что камеры точно а, выдерживают IP64, что ли. Защелкнули. Сейчас заведем и поедем. Ну да, сцепление что надо вышить. А... Сейчас вы послушаете звук, как она пишет. Звук, конечно, не ахти, потому что она находится прямо возле выхлопа. Но, например, сейчас вы можете услышать звук, когда я выключу зажигание, чтобы вы могли послушать, как я это все дело буду говорить. Вот сейчас вы слышите звук, который я от него нахожусь в метре, вы слышите звук, который спишется непосредственно на.. Вот сейчас вы слышите звук, который я от него в метре, и вы слышите звук, который спишется непосредственно на. Вот таким образом слышится звук. Для того, чтобы если вы, например, стоите где-то в отдалении, вы можете прослушать, о чем говорите, например, условно говоря, с кем-то произошло происшествие. о с кем-то произошло происшествие. И можно послушать даже не обязательно камеру. Вот я сейчас покажу к ней. Вот он, Вот камера, вот мои ноги. Ну что давайте прокатимся ну что друзья вот смотрите мы завели мотоцикл сейчас мы катнемся чуть-чуть здесь поблизости далеко выезжать не будем просто посмотрим сравним как снимают эти две камеры которые рассчитаны для экстремального экстремальной съемки но так как нам нужен видеорегистратор для того, чтобы визировать, что произошло во время нашего движения, я думаю, что этих двух видеорегистраторов за глаза хватает. У меня здесь стоит антивибратор, но как вы видите, он вибрирует все равно. Да? То есть здесь в камере стоит стабилизация, в любом случае здесь она есть. А на тех двух камерах, соответственно, ее нет. Они прикручены жестко и, так скажем, несъемно. На данный мотоцикл было решено установить данный видеорегистратор, потому что за последние там полмесяца, недели три, данный мотоцикл уже дважды попадал в ДТП. Для того, чтобы установить, для того, чтобы установить правду, кто был виноват в данных ДТП, было принято решение на данный мотоцикл поставить регистратор, чтобы потом в дальнейшем не было споров. Кстати, со второго ДТП водитель просто уехал. И так как не было никаких видеозаписей, нельзя восстановить виновника данного происшествия, который свалил. Ну что, давайте котнем. Сейчас у нас пасмурная погода в Москве. Сегодня у нас 14, 14 июня. Вот такая погода пасмурная. И сейчас мы котнем, посмотрим, что оно из себя представляет. Данная мотоцикла. Булевард М109Р вместе с регистратором. Вглядывайтесь в номера с регистраторов. Смотрите, какая картинка спереди и сзади. Я считаю, что за данные деньги, там до 4000 рублей, почему бы не взять себе две камеры. Я считаю, это намного дешевле и выгоднее, чем, например, брать какую-нибудь какую китайскую GoPro, которую надо еще поставить, умудриться поставить. Потом, соответственно, надо будет еще подумать, что делать с батарейкой, потому что пишут на максимум 2-3 часа. И на этом все. Или заполняется флешка. Здесь что удобно, что пишет в формате AVI или Jim Можно, ну, отображается также время. Можно поставить отображение времени. И тоже приятно то, что она пишет еще по 2 минуты файлы, нарезает. То есть даже если что-то потеряется, то есть даже если вы где-то нахулиганили, вы гайцам отдаете последние две минуты записи. Для того, чтобы понять, что случилось. Ну что друзья вот сейчас настал такой более ясный день уже правда вечер 6 часов вечера И сейчас посмотрим как эта камера будет чувствовать себя на солнышке у меня к сожалению весь файл тот предыдущий не записался потому что была ошибка диска надо было его немножко подправить ошибка диска была поэтому не весь файл записался но как есть Сейчас мы едем, записываем. 6 часовой виф. День, 6 часов вечера. Вот катаемся, смотрим на номера. Видно, не видно. Голпрошки, к сожалению, не будет первой. Но я думаю, для того, чтобы понять, какая сейчас погода, какой свет, достаточно этих двух камер для сравнения. Чуть-чуть попозже еще выкачусь вечером, чтобы показать, что оно из себя представляет, какое, какая будет запись в ночное время, часов может в 9-10 вечера, в сумеречное время. давайте попробуем на солнышко выехать Что прям яркость в глазах номера смотрим рассмотрим номера впереди идущего мотоцикла. Для тех, кто не увидел, 6969АУ. Поедем. Поедем на базу. Флешка что-то глюканула. Она такая дешевенькая. Это на 4 гигабайта. Кстати, пишет очень небольшие файлы. То есть там, видимо, битрейт не очень высокий. Сейчас вы увидите, сколько занимает примерно одна минута видео. С двойным, с двойной записью. Ну, то есть теоретически если например вы приехали куда-то что-то да и вам нужно дальше продолжить запись просто выключаете с клавиши чтобы зажигание оставалось включенным и дальше будем писаться примерно еще секунд 30 камера пишет после того как мы выключаем двигатель вернее зажигание то есть ну навскидку сейчас я протер камеру потому что ну здесь она как бы как вы видите стоит сзади засирает ее полностью здесь надо будет что-то придумать какой-нибудь такой чехольчик я думаю сейчас мы это сообразим что нам нужно с этим сделать ну, собственно вот она вторая камера она немножко тоже подзасралась ее тоже надо протереть но как вы видите даже при подзасравшемся, в принципе что-то из этого может, можно увидеть вот про эти фонари я вам говорил что лучше ставить вот такие фонари вместо всяких громких выхлопов потому что таким образом водитель в зеркале понимает что вы едете на мотоцикле то есть теоретически у вас горит одна фара да и непонятно сзади в зеркале машина это или нет лучше вот эти фары конечно ставить где-нибудь вот здесь снизу, где-нибудь максимально низко чтобы было понятно примерно треугольник да там если вырисовываться треугольник то что это едет мотоцикл даже в междуряде а так например едет фара одна ну непонятно то ли это машина то ли что ставьте доп свет себе так скажем дхо дневные ходовые огни и будет вам счастье и вот сейчас посмотрим как он снимает более-менее в сумрачном в сумраке я вам скажу что для любой камеры такой сумрак это Крайне неприятное действие, это, как вы видите сейчас на других, даже даже на камере Sony Она, конечно, чувствует себя не ахти как хорошо а Все равно идет небольшой шум Но так как здесь камеры все-таки более-менее чувствительные, поэтому им это пофиг Но вот чуть темнее и начнется вообще вырви глаз Вот так вот снимает камера. Мы сейчас подъедем, посмотрим номера. Вот номера. Видно? Чуть попозже, может быть, чуть попозже мне Хозяин данного мотоцикла Чуть попозже мне хозяин данного мотоцикла По имени Гашан Скинет Видео, как съемки происходят ночью Вот, я их вставлю Но, соответственно, это уже будет Без примера вот этих вот двух камер То есть, когда совсем ночь Когда подсвечивается город И там уже можно будет понять Как хорошо они снимают собственно, и все. Камера еще здесь, по идее, снимает. Вот эти две задние камеры, они еще снимают на протяжении буквально минуты. Кстати, Гашан если вдруг захочешь, чтобы, например, это хозяин мотоцикла, Гео МСК, там вы сейчас видите хэштег, если хотите, подписывайтесь. Там чувак исполняет. Короче говоря, если хочешь, чтобы у тебя на... Оно какое-то время снимало, да, то есть, ну, либо звук хотя бы писало Тебе нужно будет заглушить мотор, но не выключать зажигание При выключенном зажигании оно у тебя будет снимать буквально минуту То есть он сейчас пишет, а потом выключается У него стоит своя встроенная батарея, которая постепенно подзаряжается То есть ты уже смотри сам, как тебе надо будет Если хочешь кого-нибудь заснять, просто включи там ржаку какую-нибудь Включай зажигание и стоите ржете около него, будет все огонь Главное, эту кнопку выключил и можешь писать хоть два часа Собственно, и все, что хотел сказать на сегодня. Обязательно напишите ту цену, которую вы увидели, перейдя по ссылке на магазине Бенгу. И напишите вашу оценку от 3 до 5 Пол это вообще отстой, соответственно, двойка, тройка. То есть как пятибалльная система в школе. Пятерка типа ГУ. Вот такого плана. Всем спасибо, кто был с нами. Пока-пока.